как стать бизнес-тренером, с чего начать карьеру, как научиться, что читать. Такие вопросы задают мне очень часто. И я решил один раз и навсегда ответить на них в этом небольшом фрагменте. Итак, что должен знать и уметь профессиональный бизнес-тренер? Если взглянуть на знания и навыки, необходимые профессиональному тренеру с высоты птичьего полета, то можно выделить два основных блока компетенций. Во-первых, это тренерские технологии, это навыки обучения взрослых, это понимание специфики этого процесса, это умение скомпоновать тренинговую программу, работать с групповой динамикой и многое-многое другое. Во-вторых, это компетентность в предметной области. Собственно, та тема, которую вы собираетесь обучать. Если вы учите переговорщиков, то, переговорщиков, то это компетентность переговоров, продажников в продаже, руководителей в управлении и так далее. Тренер, который не обладает ни тем, ни другим, но его, наверное, назвать тренером можно весьма условно. Если вы обладаете компетенциями тренерскими, вы можете организовать групповой процесс, организовать групповую дискуссию, но что-то добавить от себя вы сможете вряд ли. Человек, специализирующийся в некой предметной области, ну, например, хороший продавец или хороший профессиональный руководитель, его можно назвать экспертом, если он не обладает тренерскими компетенциями. То есть знаниями и навыками он обладает сам, но рассказать о них может, а научить не всегда. Идеальный вариант – это когда человек обладает и тем, и другим, владеет и тренерскими компетенциями, и компетенциями в той предметной области, где он собирается проводить обучение. С чего начать? Какой блок компетенции начать наращивать первым? Это вот как с руками. да? Вы ходите в спортзал, и вы качаете не отдельно правую, не отдельно левую руку, а качаете их обе вместе. Точно так же и здесь. С чего начинать не принципиально. Важно, чтобы компетенции в ту и в другой области у вас нарастали. Если говорить о компетенции в области предметной, о том, чему вы, собственно, собираетесь учить, вам придется много читать, посещать тренинги и мастер-классы, набирать практический опыт применения знаний и навыков, которые будут вами получены. Если хотите об этом подробнее, то посмотрите ролик «Должен ли тренер по продажам уметь продавать?». Ну а если говорить о тренерской компетенции, то здесь лучшего, чем тренинг для тренеров, не получится. В, этом, в таких программах вы получаете комплексный тренерский инструментарий, позволяющий вам двигаться дальше. Вот в этом ролике информация более подробная информация о программе подготовки бизнес-тренера. Вот, собственно, чему надо научиться, чтобы стать бизнес-тренером. Освойте тренерские технологии, лучшего, чем тренинг тренеров здесь вряд ли придумаешь, и набирайте опыт в конкретных предметных областях. Ну а тем, кто хочет развивать свои тренерские навыки, получить информацию по этой теме прямо сейчас, то я предлагаю в подарок свою книгу «Бизнес-тренинг от я. Получить вы ее можете на странице подготовки бизнес-тренеров, ссылка в описании этого ролика. С вами был Азоль Сергей, руководитель авторской программы подготовки бизнес-тренинг.